Всем привет! Смотрите, что нашел. Езжу ищу урочище, здесь старое. Здесь была должна была быть дорога, но дороги нету. А нашел домик. Сейчас поднимемся, посмотрим. Еще урочище, там поищем, металлокопом позанимаемся. Пойдемте, посмотрим, что там в домике. Охотничий домик, наверное, это. Там кормушки стоят. Не знал, что здесь есть. Надеюсь, никого там нету. Вон там, вон, кормушечки. Ну и здесь поле. Такое садят, видимо, специальную рожь или что-нибудь. Ну, там, я не знаю, что кушают козлики место тихое, спокойное красота, вот здесь бы землянку построить где-нибудь блин, не, не знаю, придумать с транспортом добираться -то. или фиг с ним сделать, потом уже сама решится, да? с транспортом там мешки, зерна, наверное хранится в них не будем там шлазить Залезем по лесенке, посмотрим О, высоко, капец Что-то боюсь <laughs> Вон Опа Потихоньку да, Сейчас кто-нибудь Хозяева придут Вломят меня надежно, лесенка нет все страховаста. страховасто опа уже опа тут наверное второй два этажа где-то высотой с двухэтажным Субтитры сделал Кульчик, кресло здесь лежанка кошечки Но вполне хорошая избушка кошечки все открывается со всех сторон здесь утеплителем немного даже но здесь теплее чем на улице вас возьмем на заметку может как-нибудь сюда Нет, не буду я здесь видео снимать с высоты высоко боюсь высоты я сам тоже может построю домик козлик Но не так высоко. Ладно, поеду. Дальше, наверное, сейчас искать. Там урочище. Или уже... Или завтра. Километров 20 уже проехал. По, лес, по, это, по лесам, по полям. И все, дороги нету дальше. Уже темнеет. Ветер еще обратно надо успеть добраться до темноты солнце садится так вот показал вам домик тут какие-то надписи о, важура вылетит. Сейчас вылетит мама. Кто знает, напишите. Там 12 номер. Может. 12 база. Может другое что-то обозначение. Все интересное есть у них такие досочки. Вот так вот. Кормушечка. Там, кстати, еще такая с крышей, которую кормушка есть подальше. домой гнать что не успеет там тут в не выборце еще будет хорошо что взял с собой перекусить так и думал что на успели когда ездишь силы выматываться ум еще сюда ехал на ветер. Ветер сильный был. Когда перекусишь, уже бодрить это повеселее как-то. Ну ничего. Должен до темна выехать, в принципе, на дорогу. Где это урочище? Я моя. Завтра опять поеду искать. С одной стороны, хорошо, что туда дороги нету. Меньше народа там, значит, бывало. Ну, может, где-нибудь с, с другой стороны, где-нибудь дорога, может... А я, может, по другой, которая кончается. Завтра посмотрим, еще поищу. Завтра уже с утра пойду. А сегодня, что, в 6 часов. Нашел старые карты. Ну, определил, где было, было точно урочище. И вот по тем старым картам пошел. Решил быстренько съездить, проверить. Но сейчас быстренько не получилось. Ну все выехал на асфальтированную дорогу практически сейчас по по ней еще 15 километров на города и дома сова сидит расти Привет! Как здорово! Все, вышло на охоту. Улетел на дерево село. Пристают тут ездить всякие. виднеется цивилизация уже. Все, сейчас через речку перейду и уже почти что дома. Да, что-то запозднялся. Там уже город. Ладно, всем спокойной ночи. Надо бы нам на рыбалку как-нибудь еще выбраться. Уже летают, почти что весь расставил. Что уже и клюет всем привет! Приехали сегодня на новое место покопать Не знаю, скорее всего выбито место Не сильно далеко, километров пятнадцать от города но проверить надо. Взял новый металлоискатель. Заодно опробуем <coughs> уже получше. И посмотрим, какие находочки сегодня будут у нас. Здесь раньше была деревня. Старое урочище. Там еще на карте обозначается, что это без даже недавно стоял но ну, наверное, уже нет. Проверим. взял вот такой вот приборчик с рук недорого но в магазине он 22 тысячи стоит так и по характеристикам все нормально в принципе пойдет лучше чем тот у меня да, там <связь> поверхностный металл только находила, ну и так что сверху лежит этот как бы уже более посерьезный посерьезнее думаю все равно что-нибудь накопаем хотя бы металлома <laughs> на бензин посмотрим этот стал металлоискатель такой простенький совсем я не помню что за копейки брал ну, в принципе поверхность на металл можно искать вполне даже вот сергу серебряную, серебряную находил сверху ну, вот, плохо то что в глубине ничего не найти Лопатка там да, еще едет Перем поищем. Первая находочка, прям не отходя от кассы. Начало есть болтичек. На хорошей глубине, в принципе, находится. Ладно, буду показывать что то, что нашел. Это без оператора, не, не очень удобно. Да, первая находочка из глубины. Сантиметров 40, тот металлоискатель никогда не, не находил на такой глубине, значит, не зря купил. Нормально. Такой вот это вот, рейки, что-то какая-то запчасть, что ли. Ну вот, найдена канина. Это значит, что направление верное, выбрал. Было здесь, значит, деревня все-таки, где-то. Сейчас пройдем дальше. сегодня прохладно минус 10 был снег вот выпал недавно на днях только все растаяло сейчас похожу на этой полянке может здесь что-то есть сама деревня сегодня не нашел где стоит стояла может уже и не найти, Это, может поле распахали, непонятно будет. Будем проверять. Нашел батарейку телефона. Самого телефона не нашел. Что-то что с находками глуховато. Металла надо. Крупного габаритного. Ну, что-то нифига не знаю, сейчас дальше пройду еще посмотрю такие плоскогубцы нашел почти все работают еще так вот иду по полю, по краешку вот так вот не густо с этого места Сейчас поеду подальше немножко еще проеду, посмотрю, как там будут находки. Но все равно вперед из интересного только плоской губцы. Немного перекусим и здесь еще по лесочку похожу такая печень с собой с хлебом паштет с находками не особо, ну не всегда, не всегда в же было, Что поделать, мне особо то не надо вот эти там монетки, золото, серебро, так металлома хоть, <coughs> габаритненького будет желательно Я не гонюсь за монетами. Мне особо монеты не интересно искать. Надо сейчас. С каждым годом все труднее и труднее искать места для металлокопа каждого десятого или каждого пятого наверное металлоискатель уже я уже обхожен на раз не знаю даже в голову не приходит куда еще нога человека там не сувалась но есть на примере места там ездим мне кажется там нету Не было еще людей Нашел целую бухту Железные железной. Гнила сильно Капец конечно Примут я или нет Ну это приемки то Сейчас попробую достал Не, совсем ушадшая. В руках рассыпается, аж что. Такую за копейки только примут. Смысла нет ее капывать. Но годами ранее бы нормально бы улов был бы. Бухта целая. Как ран 50, наверное. Ладно, еще покопаем. нашел трос. Глазами нашел, а, так еще посмотреть глазами в кустах, когда вас не ползаю. А он здесь лежит. Вроде как принимают же их. Сейчас если достану, заберу. Посмотрим какой он длиной. Вот такой вот трос выпал толщиной моего пальца большого килограмм 10 весит, Отлично. Еще бы таких. Всем привет. Доброе утро. Выбрались на коп. Покажу уже находочки нашелки. Вот тут покопал немного. Старый дом, видимо, стоял. Но уже тоже все выбрано. Такие вот какие детальки. Самая крупная. Моткова. Гнедский химический еще украинский. Сейчас дальше Но ну, очень тоже хорошо выбитая деревня. Так попадается металлом немного. Покажу еще в той кучке что. Ключик вот тут. Еще из доброго. Попался. Так, собираю все. Тут у вот, вас болотинки покопаю. Вроде тут меньше. Копано. Да. Опоздал я. Лет так на 20. из когда там 10 лет назад. С металлоискатели пошли. то Столько добра наверно было. А вот сюда. А там буду показывать. что-то найду нормально. Пойдет. земля здесь хорошая, песочная спать бы земляночку Само в таком районе тихо, спокойно, еще земля хорошая на заметочку Хожу, прошу, что-то. Ничего хорошего нету. Да, хороший вечер, домой. Попался ножечек. Старинный. О, какая деталюга. Весомая наконец попалась что-то. Но уже ничего, кучка там. Собралась уже пол мешка, наверное, копается потихоньку. Дорога старая, по ней иду. ерунда всякая Тис тиски Давайте. зубы вытирать которые называют как она что я сегодня находил, сейчас и маленький нашел, нормально. Вот такой вот улов сегодня, под конец габаритненький металл попался. И тут еще пол мешка. грамм 30 наверное. Если не больше 10 квадрат 20 полтишок нормально еще походить где все дальше деревня туда надо сходить будет ничего не обозначения это интересно так приехали новое место за 30 километров от города тут сейчас попробуем поискать здесь Есть. Но сдавал я уже с тех поездок На 3000 рублей Будем копить на мопед И по... Выбрал место, где землянку будем строить И туда на машине особо не добраться Нам нужен мопед Поэтому будем собирать металл, сдавать И на мопедик копить а потом мы начнем уже землянку строить может ты уже так начнем и по ходу дела будет металл еще собирать здесь вот так пострел по gps картам как будто бы что-то было раньше захотели проверить Здесь бежит речка, небольшая Ладно, будем показывать находки Вот тут, вот, вот, возле деревца Таятся Железные штыри такие, полностью цельные Вон, два еще откопалось тоже там же Четыре штуки, прикинь Еще есть. Еще один. Ха, нормально. По килограмму, наверное, каждый. Не больше. Еще есть. Мы думали, эта яма выкопана. Выбито уже место. Но это нет, походу. Нормально, сначала. Лазы деревьев, посмотри. Оба. <связь> Нормальная такая цельная плюшка. Кайрон на два. Три сразу. Вот место это хорошее нашел под землянку. Добираться вот только не очень удобно. Хочется вот купить мопед. Стоит 30 тысяч. Ну, так, бэушная. В среднем можно за тритаточку взять. Вот, думаю, надо металлолом. За сколько, интересно, накоплю. Хотелось бы купить. Добираться намного проще, чем на машине. А к зиме... Хотелось бы накопить на мотособаку. И вообще шикарно будет. Место там отличное. Земля хорошая для копки. Тихо, спокойно. Места, в принципе, красивые там. Ладно, посмотрим. Будем строить потихоньку и начинать там. 3000 так что у нас уже есть новопед в принципе если хорошие места будут попадаться то быстро наберем и будем уже копать земляночку отлично ну, и говорю, я, может раньше начну копать посмотрим как этот звук. Скорее, же, это по металлу. Но место оказалось не выбито. Ну, или Если выбито, то не сильно на металл. Это радует. Можно сегодня пособирать. Ладно, выкрою, покажу. Хотел через ручеек перейти по досочке. <звы> Две досочка? Походу железный лист. Глянем. А, на доске. Какой-то лист железный что ли? Я Это колпа, я покажу. Сантиметр толщиной Ни хера себе Обалдеть Обалдеть, друзья <с> Такого я не ожидал найти вот тебе доска. На доске лежит... Оба. Не знаю, сантиметр точно есть. точно Охранять. это да. Не знаю, по весу килограмм 20-30. я думал, нафига болгарку с собой брать? Электро-болгарка. На аккумуляторной. Не пригодится точно. Оказывается, не зря взял Распилю потом Охренеть Все, сегодняшний день точно удался Уже полтишок точно есть Класс На рыбу охотится Острога вроде называется Как она там? Вот обратильник нашел тут такую штучку. Четыре косы, почти новые. Так что пишите. Ой, даже с колячками тут, да? Тщательно ищешь. Это четко. Какой-то крем? Даже с. Это написано. Что-то стекло написано мне, пишите в комментариях, что, что это за крем, не открывается? Не, не пробовал Он как-то странно да, крем, тут стеклянная крышечка, тут там какой-то червяк Не, на свечку, о, там свечка Mm. Прикинь, это фара, Кань, старина. А, ну или фиг знает. Ладно, короче, напишите в комментариях. Там внутри вроде свечка, как фитиленая свечка. Может все прочитаем потом. Нормально. Вот такая вот маленькая подковка. От пони что ли? от маленькой лошадки нашел монету конечно мы их не искали железо искали посреди леса Пять копеек 1950 1950 год ссср О, Все сверхнапад ⁇ пойдет. Вот наверное. А, трос. Нормально, трос там начинает. А выше. Ох, ты не скользкай. Ох, он прям сзади should go out. Трактором походу. могут быть и тракторные запчасти вот. просто нулевый ничего с Так, на глаз килограмм 20-30 есть нормально может выходить хотели тут в лесу думали ничего нет тракторного а ну вот, видишь, какая-то дорога тут тракторная проходит по ходу. туда какая то Рай, рай, негр. Кры, <решил> <решил> крысик, крысящик, нормально. у нас а, ужин время вечера уже сегодня еще не обедали даже Надо было шутить, да Чтобы мусорить перегорит не мусорить. А, это что, перегорит? где там комар да, ладно, комар наверное, заберем металл и поедем в город на купить и в городе быть. Сыр, сыр в машине расплав, расплавился. Плавленый сыр, плавленный сыр получился. Ну вот так. Вот. Не знаю, ну, может соточка-то есть. Листы там. Грызнули немного. Нормально. Что это за порода? Маленький. Наляем, а там попить А нафига вам столько? Там маленький, тут маленький. Катюшечка. У родителей маленькая. Вот, кошечка. Еще одна. С руку размером. Не наливаешь. On już kosza gania. такой стрелка. И все, что припилось. Не Надо обвинять хоть что-то. Второй покажу. Это тоже большое. у меня на башмачки уже кушал, да? Я решила. Кеш-каш-каш. Прости. Кеш. А у меня башмаки одни. Вители это собак. Разбилось что-то. Все в собаках. Там большой. На время им дали. Тут еще одна маленькая. Как а как закроешь? есть. А ее не будешь закрыть? сегодня улов пять сотку брата отдам за компанию верно хоть немного набрал но работал весь день со мной тоже так что вот на мопед откладываем 4200 у нас есть уже нормально так, ну все хорошо погнал до дома